Правообладатели вообще часто ведут себя как э, хитровы, э, хитрожопые идиоты. Почему хитрожопые? Ну, например, начитывая Дмитрий Пучков «Незнайку на луне», начитывает много месяцев, и по главам потихоньку выкладывает у себя на канале. Правообладатели дождались, пока он читает все до конца, а потом обратились к нему, мол, у нас права на эти произведения, давай гони нам деньги. Это ответ на вопрос, почему хитрожопые. А почему идиоты? Да потому что они потребовали столько денег, что Пучкову было проще закрыть все ролики про Незнайку на своем канале. В результате хитрожопые идиоты остались ни с чем. Незнайку на Луне кто-то перезалил на безымянный канал, с которого нечего взять. Типичный пример людской жадности и глупости, от которой страдают все участники процесса, и в первую очередь слушатели и зрители. Я тоже как-то начал начитывать одну книгу, потом подумал – это же я целый год убью на начитку потом еще пару лет на обработку, я ж не такой мастер, как Дим Юрич. А потом выскочит какой-нибудь правообладатель и всю мою работу коту под хвост. А если не выскочит, то послушает эту книгу 15 тысяч человек, и из них 80% не до конца. Обязательно кто-то напишет, что книга плохая, что начитана плохо, и почему-то эту книгу начитала не другую. Подумал я, подумал и решил, да ну ее нафиг эту начитку.